Всем добрый день из Медиа-студии. Меня зовут Сергей Арчаков. У меня в гостях Сергей Гладин который только что выступал на основной площадке форума. И у нас есть некоторое количество вопросов, которые мы надеемся успеть задать. И надеемся, Сергей успеет ответить на них. Сергей, слушайте, вот предварительный вопрос. Я на днях прочитал, что mm -hmm. в Иране, после того, как им объявили очень серьезные санкции, они сейчас рассказывают, что у них такое изобилие товаров, услуг что они живут прямо процветающие все благоприятно что вы думаете у нас такое возможно Ой, я изучал иранскую ситуацию, там все вот эти санкции, у них, кстати, американские с 79 -го года заблокированы государственные активы, там слитки золотов, счета, которые вот принадлежат именно правительству. Ну и потом, вы знаете, эти вот события ноября 79 -го года, когда посольство было захвачено, исламская революция, шах бежал в Соединенные Штаты Америки, и вот с тех пор вообще совершенно не складываются отношения у Соединенных Штатов с Ираном, но <coughs> США вместе с западными государствами, поскольку ни одно государство Запада не хочет стать нарушителем американского законодательства о санкциях, поэтому, вот, к сожалению, там, прямо или косвенно они тоже присоединялись к этим режимам. Но если вот посмотреть просто кадры взять иранский аэропорт, там стоят какие-то старые самолеты американского производства 70-х годов, я не знаю э, на честном слове они там <coughs>, летают, посмотрите на автомобили, то есть это автомобили не японских марок, это автомобили не американских, какие-то старенькие ну такие довольно очень простые машинки, да, конечно у них на рынках, на базарах вы можете найти много разной еды, специй, приправ это все есть, это действительно это изобилие у них имеется, но как говорят мои армянские друзья, весь Иран последние годы отдыхать, гулять, употреблять алкоголь, ездят заниматься в Армению. Поэтому не все у них так хорошо, как хотелось бы. И вот они привозят много этой своей национальной валюты, которая, в общем-то, никому особо больше не нужна, кроме их самих. Но не скажу, что прям вот у Ирана все очень хорошо. Они вот до сих пор сейчас опять продолжаются переговоры, ядерная сделка, хотят к ней вернуться, восстановить, или точнее вернуть Соединенные Штаты, чтобы начинать снимать санкции с Ирана, потому что Иран не может продавать свое... Главное богатство это нефть и получать за это деньги. Вот. И у западных банков, даже у корейских, китайских замороженных много счетов, а это деньги, которые принадлежат Ирану, иранским компаниям, но из-за санкций их боятся перечислить. поэтому. Но, кстати, коллеги, скажу, что давайте наблюдать за иранским примером, потому что скоро у нас может быть что-то подобное. Однако, а вот <связано> знаете, как бывает, говорят, есть хорошая новость, есть плохая новость. А хорошая эта новость или плохая, что идет сейчас процесс деглобализации, и он нацелен в сторону регионализации. А хороший ли это процесс или плохой? Все-таки миру надо уже становиться снова хотя бы двуполярным, а лучше многополярным. Просто Китай, он экономически мощная держава, но у него нет вот таких вот серьезных политических амби амбиций. Он не хочет становиться вот официально оппонентом и противовесом Соединенным Штатам Америки. Его интересы сейчас заключаются вот в восстановлении своего суверенитета над островом Тайвань. А так он в международную повестку, политику особо не входит по одной простой причине. Китай, он целиком и полностью завязан на американский рынок. Америка это самый крупнейший внутренний рынок. И Китай его ни в коем случае, ни при каких условиях потерять не хочет. Но это все, это банкротство, дефолт всего Китая. Он, он не заменит США никем. Ни ЕС, ни Индонезии, ну никем. Потому что, вот подумайте, если взять отчет... Международного валютного фонда по распределению глобального ВВП за 2021 год. Одни США это 24% мирового ВВП. При этом Россия там 1,7%. То есть мы экономически несравнимы. По военному бюджету мы опять же несравнимы с Соединенными Штатами Америки и с Китаем. Он у нас там в 13 или в 14 раз меньше. То есть у нас там что-то 59 миллиардов долларов, у Соединенных Штатов 748 миллиардов долларов. Оборонный бюджет. Вот какие расходы. Поэтому вот, вот та, та ситуация, которую мы имеем после 24 числа, февраля этого года, да, это действительно, это такой шаг в, в сторону регионализации. Шаг, значит, вокруг России тоже сложится какой-то круг. Но если не друзей, то хотя бы торговых партнеров, кто согласится Продолжать торговлю, отношения, покупать лес, газ Да, к сожалению, это будут не западные страны Но откроем для себя новые рынки Я думаю, это будет даже неплохо У нас вопрос из чата Сергей Кубагишев задает вопрос Россия будет уходить от санкций путем создания других наднациональных организаций Или работая через другие страны? Я не думаю, что здесь сейчас пролетит идея создать какую-то новую организацию, но ну, смотрите, у нас, у нас уже есть достаточно организаций. Например, БРИКС возьмем. В БРИКС сейчас будет просто немножко усиленно ускорена какая-то интеграция. Там есть даже идея создать свой СВИФТ свой банк создать на уровне БРИКС, чтобы вот противостоять Соединенным Штатам и Европейскому Союзу, то есть вот значит сделать на уровне БРИКС свою какую-то систему передачи финансовых сообщений, как Свифт, ну вот такие идеи есть Российская Федерация входит в Евразийский экономический союз там у нас есть союзники, мы вот торгуем вместе, это Казахстан, Армения, Беларусь мы входим еще в Шанхайскую организацию сотрудничества мы входим в ОДКБ ну конечно это такое скорее военно Политический блок у нас уже довольно много разных международных региональных организаций куда мы входим но видимо да вот сейчас как следует из заявлений наших представителей власти видимо будем выходить из совета европы будем выходить из конвенции 50 -го года о защите прав человека и основных свобод но сейчас опять же в мире идет такая полемика вот япония почему-то первая сейчас требует чтобы пересмотрели членство Российской Федерации в Совете Безопасности да, ООН, да. изменить устав ООН, но здесь я как юрист международный, как доцент кафедры международного права МГУ скажу, есть 108 статья устава ООН, и такое решение должно быть принято без вето любого из постоянных членов. А Россия, конечно же, наложит вето, если сейчас кто-то придет с проектом реформирования устава ООН. Сергей, ну послушайте, ну а разве сейчас международное право соблюдается вот так вот, положа руку на сердце? Давайте вот, да, положа руку на сердце. Вот как мы это обсуждаем с моими студентами. Международное право, да, оно может работать на тройку. Но у него, у международного права современного, есть прям вот шикарнейшее доказательство, почему оно работает. Вот если мы с вами посмотрим в окно и увидим там ядерный грибок. Да не дай бог. Не дай бог, да. Вот почему мы его не видим? Потому что международное право худо-бедно соблюдается. И страны понимают, что да. Это можно, но это гарантированно приведет к взаимному уничтожению вообще всей планеты и друг друга. Поэтому хоть так, да, бывают косяки, бывают перегибы, бывают эксцессы, бывают, где их не бывает. Но в целом и общем можете поставить международному праву тройку из пяти баллов, но хотя бы на тройку оно работает. Еще вопрос у нас, как отразится на наших предпринимателях выход России из Совета Европы и из-под юрисдикции ЕСПЧА? Ой, ну смотрите, если мы сейчас в этом году будем выходить, официально их уведомим, то еще до 1 января 2023 года можно будет подавать заявление, и ЕСПЧ будет обязан их рассмотреть. Uh -huh. Но смотрите, ситуация с Беларусью. Беларусь не входит в Совет Европы, Беларусь не участвует в ЕКПЧ. И видите, какая у них там ситуация с правами человека. Ну вот что-то аналогичное будет у нас. То есть вот по бизнесменам это, конечно же, Первая статья первого протокола к ЕКПЧ об уважении частной собственности. То есть вот она перестанет работать. И вот, в общем, все те статьи другие, по которым часто подают иски против Российской Федерации. Ну, то есть мы, мы лишимся такой очень важной, очень хорошей работающей гарантии. Конечно, для бизнеса я, я не назову этот шаг хорошим, выход из ЕКПЧ. Да, естественно. Вот сейчас у нас все говорят о том, что нарушенные цепочки логистики приводят к тому, что... Увы, некоторым а, производителям не хватает а, хороших качественных тканей, к которым они привыкли для производства одежды. Кому-то не хватает а, парфю, парфюмерных каких-то там компонентов. Сразу вспоминается опыт Китая 30-летней давности, когда они брали за основу там какой-нибудь американский автомобиль или европейский и делали на него свое клише, называли по-другому. Возможен ли такой путь для наших производителей и что им за это будет, если они это сделают? Ну вот смотрите, вчера Владимир Путин подписал указ о национализации всех вот этих самолетов, которые находились в лизинге у западных банков. Конечно же, что, к чему это приведет, ну да, эти самолеты будут летать по России, все будет нормально, ну, может еще в Беларусь они влетят. Не, не уверен, что Казахстан их пустит, скорее всего он побоится последствий. Кто их еще пустит, ну вот тоже вопрос, наверное, России надо будет соответствующие двусторонние межправительственные соглашения заключать. Также вот там президент он разрешил частично не платить иностранным правообладателям, ну вот там за за использование их программ, технологий. Конечно же это все не совсем Правильно, потому что ну, это чревато рисками. То есть, если российский бизнесмен будет так делать, ему нужно понимать, что если он приедет, например, в Соединенные Штаты, там против него может быть возбуждено уголовное дело. То есть, если вот такое вот умышленное нарушение чьих-то авторских, исключительных там, этих интеллектуальных прав, значит, если вот так вот будут переклеивать эти марки, потому что американские правообладатели, они за этим следят. Они понятно, что как-то там через интернет, через прессу, через, не знаю, пресс-релизы узнают об этом. И вот этот бизнесмен, который пошел на такой шаг, он должен понимать, что, скорее всего, ему лучше там в Соединенные Штаты. И в те 110 государств, у кого в США есть договор о выдаче, туда лучше не ехать, потому что есть риск быть выданным и mm -hmm. быть судимым уже в Соединенных Штатах Америки. Такое бы я никому не пожелал. Но есть ли какой-нибудь более мягкий путь? Например, вот мы знаем, что вот Икея, Вот они сделали какие-то красивые предметы мебели. А вот сейчас они покинули Россию, mm -hmm. так сказать. А у нас много же мастеров, которые могут взять ну, лекала, немножко их подработать под себя и... Пожалуй, оформить авторские новые права какие-то. Возможен такой вариант? Да, я думаю, да, в теории возможен. Я думаю, сейчас вот как раз, я вот ехал сюда и читал, а, значит, правительство наше сейчас разрабатывает целый пакет мер поддержки экономики, именно малого бизнеса. Если сейчас вот упростят такие истории, там, я не знаю, помогут малому бизнесу, то есть вот занять вот эту вот освободившуюся нишу, это будет очень хорошо, и я думаю, весь бизнес будет только рад. То есть для того, чтобы заниматься таким производством каким-то, да, заместительным, ну не воровством, а заместительным производством, использовать какие-то наработки, что нужно, чтобы не попасть. Но чтобы не попасть, нужно все равно всегда, прежде чем вы входите в новый какой-то проект, нужно оценить не только риски по законодательству Российской Федерации, тут их скорее всего сейчас не будет, наоборот сейчас будет зеленый свет и поддержка, а именно риски по законодательству тех юрисдикций, которые, чьи правообладатели они могут себя посчитать обиженными. И здесь нужно, ну вот, да, конечно, сейчас западные юрфирмы ушли, можно прийти в российскую юрфирму, у нас уже тоже хороший опыт, экспертиза, консультирование по таким делам, именно по тем рискам, которые могут материализоваться вот в западных юрисдикциях. Угу, угу. Так что можем тоже проконсультировать. То подумать наперед очень. Да, сильно. это нужно подумать, потому что это ваши личные, персональные риски, именно уголовные. Еще у нас вопросы из чата. Ну, тут их как бы еще. Как быть со сферой услуг? Переходить в другую нишу, впечатление, что кроме продуктов, ЖКХ, общественного транспорта и средств первой необходимости, ничего населению не нужно будет и не по карману. Такой пессимистический вопрос. Ну. да как сказать? Да нет, смотрите, ну, банки какие-то еще есть, остались, производство у нас есть, но ну, все-таки сельское хозяйство у нас довольно мощное. А, да, услуги. Ну, вот смотрите, вот в Америке, там вот этот крупнейший рынок, там 60%, это вот они друг другу разные услуги оказывают. Угу. Вот. У нас, ну, весь да, ну, мир, ну, по большому счету, это такая как бы биржа, где каждый друг другу оказывает услуги. Да. Одни находясь в нами, другие находясь в статусе предпринимателя. Да, США, они же ничего не производят, они все из Китая импортируют, ну, большинство из Китая импортируют. И вот они ВВП свой делают, оказывая друг другу услуги. Ну да, я думаю, это хороший такой способ. То есть, как там э, у Ильфа и Петрова, на этой улице только морги и парикмахерские, как будто жители, да, рождаются подстричься и умереть. Да, да, да. Сергей, еще вопрос вот какого характера. Сейчас огромная популярность у нас среди онлайн-образования. Речь идет прежде всего о том, что распространяют люди, эксперты, какие-то идеи. Есть вот знаменитая фраза, что, что армии могут противостоять друг другу, но распространению идей не может противостоять никто. Таким образом, вот вопрос про интеллектуальное право, международное в том числе. Кто-то в западной сфере произнес какие-то новые идеи, которые были услышаны и применены нашими специалистами по ну, саморазвитию, бизнес-тренерами. Возможно ли такое заимствование вот, идей? Не будет ли это, так сказать, с нехорошими последствиями? Ну, про идеи скорее нет, потому что, смотрите, ну здесь уже другие виды, там авторское право, здесь просто там цитировать надо, ну здесь какое-то вот за заимствование идей, я не помню, чтобы в какой-то стране кого-то привлекали к ответственности. Да, за нарушение. Для этого есть патентные ведомства, если что-то, идея запатентована, то да, это уже нарушение. А если это просто где-то как-то высказано, и кто-то это повторил, развил, но я, я не слышал, честно сказать, каких-то историй, когда привлекали к административной или уголовной ответственности. Так, еще у нас вопрос. Как защитить деловую репутацию на международной арене сейчас? Ой, мне уже задавали такой да, вопрос. Да, он разлучал Там... немножечко, да. Ну, здесь, конечно, конкретизировать бы, потому что, говорю, есть... Юрлица есть, холдинги есть, физические лица есть. Да, там, тогда депутаты, более, да, другой вопрос тоже общего характера. Как России следует отвечать на санкции Запада? Ой, отвечать. Ну вот мы, к сожалению, никогда не были мощной экономической державой. Вот обратить внимание, Советский Союз, он всегда стремился разрешать свои противоречия на международной арене, ну, либо военным способом, либо путем дипломатии, угу. ну, либо вот в рамках своих вот этих региональных организаций, вроде Варшавского договора. Да. Россия никогда не вводила экономические санкции, потому что, ну, у России была такая, можно сказать, догоняющая, у Советского Союза была догоняющая экономика, то есть у него не было таких вот прорывных первоклассных технологий станков, это все закупалось, это вот прям вот как появилась советская власть, все у нас закупалось там в Британии, в Италии, в Соединенных Штатах Америки, в Германии, то есть станки, у нас все шло оттуда, поэтому экономически мы до сих пор даже, у нас есть законодательство о санкциях, но мы его почти не применяем, у нас по сути есть два режима, есть такой закон имени Дима Яковлева, который вот был принят в ответ на американский закон, Барак Обама, который подписал 10 декабря 2012 года о верховенстве права и подотчетности имени Сергея Магнитского, и по основаниям которого уже там с весны 2013 года Должностные лица, правоохранители, судьи Российской Федерации, вот кто, по мнению властей США, был причастен к смерти в матросской тишине Сергея Магнитского, они отправлялись под санкции. Вот у нас там есть какой-то ответный список, там 50 человек, какие-то чиновники, военные, какие-то судьи американские, какие-то надсмотрщики с базы Гуантанама, И только у нас с ноября 2018 года появился список по Украине. Вот у нас есть там что-то, я не помню... 567 физических лиц, 75 юридических лиц вот под этими санкциями находится. То есть, через 4 года после того, как Украина начала вводить там просто всех, всю нашу элиту, все да, предприятия, они, не да. они вообще не стеснялись. А у нас срабатывает наш природный какой-то отечественный инстинкт чести, достоинства. Да. да? И вот у нас... Законодательство есть, но как-то вот очень фрагментарно, очень событийно применяется и вот против ЕС мы сейчас только вот объявили недружественным государством и плюс уже вот пошла первая судебная практика, когда западным правообладателям отказывают в исках, если они из недружественного государства. Угу. Вот есть такой вот кейс, по-моему, область 2 марта, есть такой правообладатель Свинки Пеппы. Да. И он там за какой-то контрфакт судился, хотел взыскать компенсацию. Суд сказал, все, ты из Великобритании, Великобритания теперь недружественная, до свидания. И вот такие истории вот сейчас... То будут. есть это вот возвращаясь к нескольким вопросам тому назад, uh -huh. про uh, использование неких заимствований, так сказать, да, это вот из этой истории? Да, это, это вот именно заимствование идей, но понимаете, вот я изучаю эту ситуацию, я смотрел на другие примеры, там, других стран, как санкции, контрсанкции вводились, вот то, что мы имеем, это просто уникальная ситуация, ну, ну говорю, не было таких примеров подобных. Сергей, это Гордиев узел, он может быть разрублен, и вообще как? Ой. Просто одним махом отменить все санкции, если придет новый президент в США и начнет новую политику? Да вряд ли, вряд ли. Ну вы смотрите, я все-таки юрист, но конечно рассуждать о таком немножко опасно, у нас сейчас теперь есть уголовная ответственность за... Да, призывы к санкциям. Но здесь, давайте, вот вот я юрист, кто вот из зрителей тоже юрист, вы можете спокойно открыть в интернете любой нормативный акт США о санкциях, либо Европейского Союза о том же самом. И там всегда перечислены критерии, за что они вводятся, почему, что не нравится вот этим ребятам на Западе. Соответственно, если вот этих оснований больше не будут, ну они там исчезнут, все, в теории могут быть все санкции сняты. Ну, только в теории, пожалуйста. Так, вопрос еще достаточно практический. Как нам а, можно принимать платежи из-за рубежа? И второй момент. Наши подрядчики физлица также из-за рубежа. Как с ними рассчитываться за работу? Из-за рубежа. Ну, вот я говорил, приводил пример. Конечно, некоторые идут на это. Но некоторые сейчас в шоке те же западные, но кто не ушел, они здесь откроют рублевые счета и будут от русских контрагентов получать в рублях. А дальше, как получать? Да нормально получать. Если вы не под санкциями, откройте счет он в райфайзене, и все, и вам валюту будут перечислять. Плюс у нас то, вот вы, вы слышали, как ЦБ хотел запретить всю криптовалюту, да. а тут начались санкции, и выяснилось, что да это вообще шикарный способ, он законный, да. переводов, расчетов, его весь мир, вот кто не против России, в общем-то ценит, любит, поэтому это вот вам третий вариант решения через криптовалюту, соответствующие а, кошельки, вот это все. Ну и сейчас тоже, смотрите, истории такие есть, пока прорабатываем, еще не проработали до конца. Есть две страны дружественные, Грузия, Грузия Армения, <грузия> они очень хотят помочь, они уже чувствуют, что вот сейчас мы очень хорошо заработаем. И они уже начинают предлагать свои услуги, например, там открыть счет в армянском банке, а это может быть любая валюта. То есть туда зачисляются рубли, поскольку мы находимся в едином экономическом пространстве, мы ЕАЭС, мы туда можем рубли зачислять в Армению. Там это конвертируется в любую валюту. И дальше вот с карточкой, правда, армянского банка, там какие-то Для армянские... этого нужно поехать в Армению, Вот они стать, они, они стать нам они ну, сейчас... или как? Нет, гражданином стать не надо. Mm -hmm. Любой, любой э, гражданин Российской Федерации, поскольку мы являемся э, еще и одновременно гражданами вот этого ЕС, mm -hmm. мы можем спокойно работать в Армении, в Киргизии, в Казахстане, можем там открывать банковские счета. Это вот как раз вытекает из членства вот в этой вот международной организации. И вот сейчас армянский бизнес как раз думает, что ему сделать. Тут может открыть, вот здесь счета открывать, но без физического приезда в Ереван. А наши банки могут ведь стать... Ну, ладно, наверное, это глупо. Так, походу. Так. А как же все-таки, вот смотрите, то есть у кого-то есть... Нет, знаете, какой вопрос я хочу задать? Какой mm -hmm. будет умный способ для людей, у которых много долларов или евро, не потерять эти деньги? Но здесь у нас такая ситуация, у нас, когда была такая подготовка к этому сценарию, который появился 24-го, наши крупнейшие банки ввезли огромное количество наличной валюты. То есть у нас у наших банков есть огромное количество наличной валюты, у наших людей есть огромное количество валюты. Но смотрите, двум физическим лицам не запрещено там заключать договоры, инвестировать там, в какой-то совместный бизнес в этой валюте. Валюту можно, правда, сейчас вывести уже больше десяти тысяч нельзя. Но да. вот из таких законных способов, конечно, покупка криптовалюты и ее уже окешивание где-нибудь в другой юрисдикции. Криптовалюта рули да? Да, но вот сейчас даже и процентная ставка вот таким операциям сильно возросла там буквально за последние две недели там было что-то в серии 2 процентов сейчас уже 5 угу. вот так вот потому что наплыв огромный прямо очень много кто пытается вот эти свои активы сейчас спрятать перевести в криптовалюту да. вопросы пока что на данный момент завершились скажите пожалуйста какой э, вероятный наихудший и наилучший сценарий развития в течение ближайших там скажем двух-трех месяцев но двух-трех месяцев я вот не политолог я боюсь говорить я юрист все-таки работаю с фактом но я думаю все таки да будет и будет ухудшение именно запад э, уже где-то через два месяца определиться кто там из них, из их производителей останется на рынке, кто уйдет, кто-то может реструктуризироваться через тот же Казахстан или через Армению, ну то есть просто штаб-квартиру, например, по СНГ перенесет там в Ереван из Москвы и вот через Ереван будет управлять поставками произойдет изоляция, ну вот мы как раз за эти месяцы узнаем сейчас вот наша дипломатия активно занимается, ну вот у меня есть такие сведения, как раз она выясняет, кто там будет с нами дружить из Востока, Африки, Латинской Америки, а насколько они будут дружить, и вот уже год... Ой, через пару месяцев вот такая картина у нас уже будет перед глазами, а, то есть что у нас уже Иран или может лучше все, mm -hmm. ну я честно сказать оптимист, я верю хорошее. У меня сейчас очень много работать из-за санкций. Это хорошо. Меня Я вас поздравляю. поздравляю. Да. Спасибо, Сергей. Ну что, спасибо вам за очень интересную беседу. Всего доброго. До свидания. Да, до свидания.